«Узелковая магия». Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами поговорим об этом. Сегодня я приготовила вот такую ленточку. Каждый из вас может тоже ее приготовить. Вот такую э, зажигалку. И из этого всего мы с вами сейчас будем создавать узелковую магию. Это очень добрая традиция. Она делается на полнолуние. На полной вы можете повязать такую ленту э, всем своим детям на правую руку своему мужу. Всем своим близким, кого вы любите, подругам, родителям. И сегодня мы с вами будем это делать. Это очень просто. Это очень просто. Берете ленточку. Сегодня моего мужа нет дома, поэтому мне придется вам показывать, делать самой. Э, повязываете себе э, Можете делать самой себе тоже. Завязываете узелок, самый обыкновенный узелок. Подтягиваете его, да. Первый узелок не считается. Первый узелок не считается. То есть, когда вы завязываете второй, это будет как первый узелок. Когда вы завязываете первый узелок, вы говорите какое-то положительное слово, да. Какое-то положительное пожелание. Например, желаю э, быть счастливой. Да? Завязали. Следующий, следующее, семь таких пожеланий, вы можете сказать, да? Следующий узелок, вы приготовили узелок и говорите, считай, э, желаю быть любимой и затягиваете его. Следующий узелок. Готовите следующий узелок. И говорите, желаю, чтобы было мало работы и много денег. Да? Следующий. Затянули. Четвертый. Снова готовим четвертый узелок. Снова готовим четвертый узелок. И говорим следующее пожелание. Здоровье. Пятый узелок. Пятый узелок. Радости. Радости. Следующий узелок. Счастье. Если повторимся, ничего страшного, да? То есть, мне кажется, я 7 сделала. Ну, 7 нужно. Вот здесь остаются такие вот э -э ленточки. Их нужно подпалить. Мне достаточно трудно сделать это самой, но я попробую. Вот аккуратнее, может. А самой тяжеловато это делать. Ну, вторую я попрошу мужа, чтобы он мне подпалил, чтобы не обжечься, чтобы уже гарантированно. И вот такая ленточка у вас остается на руке э, ровно до следующего полнолуния. Следующая полнолуния вы ее отрываете, она уже отработала себя, она уже защитила вас в каких-то моментах. Кстати, защиту тоже можете писать, тоже говорить в эти семь пожеланий. И выбрасываете ее, и новую, берете новую шерстяную ниточку, снова повязываете, и снова у вас на руке защита. И так каждую полнолуние. Очень простой, простая магия. Здесь очень важно понимать, чтобы вы были в хорошем настроении, чтобы не было пожелания, как это, по отмазке, да, или, ну ладно, иди, давай я тебе сделаю, да? чтобы не было вот такого состояния, чтобы именно от сердца вы желали хорошего э, вашему близкому. Тогда это очень круто работает, это очень круто сбывается. И можно, конечно, самой себе желать, но тоже нужно быть в хорошем настроении, может быть, там прокачаться, продышать, дыхательную гимнастику поделать, чтобы вот прям позитивное, позитивное настроение было, чтобы не было никаких там уходов в негатив, да, чтобы не было ни обиды никакой, не ни... только в высоких вибрациях, только в высоких вибрациях вы все это проделываете, и все, забывайте, до следующего полнолуния. Следующее э, видео мы с вами поговорим о благотворительности, что такое благотворительность, кому выгоднее э, на тому, кто занимается благотворительностью, или тому, кто принимает, и обязательно смотрите мои следующие видео, я буду готовить для вас полезную информацию. И Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные видео. И пока-пока!